Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Советский средний танк 10 уровня, Объект 907, карта Тихий берег, игрок Брасик Что-то мне кажется маловато здесь союзников на левом фланге. Помимо 907 вот еще кранваген, ну, батчат там сидит где-то вдалеке, в кустах, и форш-б. 907 понял, что нечего здесь ловить, надо уходить в глухую оборону, поехал обратно. Бош Б почти половина прочности лишается. Вот, уже больше половины. Кранвагон еще держится. Но учитывая численный перевес противника, они сейчас просто, как, ну, как и происходит. Они пойдут вперед и, и все. 907, наверное, принял единственное верное решение. Все, минус фош. Удается сократить количество противников на левом плане. Нет пробития. переходит игрок на обычные базовые снаряды, ну если ты знаешь, что следующая цель, в Которую ты будешь стрелять, картон, то почему бы и нет? голду можно и поэкономить. счет 2-3. на правом фланге тоже не все -то там не все в порядке, если вот так по мини-карте судить. три ПТ-шки сидят в углу союзных, но ну, вроде союзников там больше. на левом фланге, противники потихоньку поддавливают. По-моему, сейчас там арту заберут. Несется сюда мантикора. Здесь 113-й, ТВП-шка. Вот, пожалуйста, одна арта готова. Ах, не получается пробить Рина Чиронте. А тот на полтыщи пробивает, но тут же отправляется в ангар следующим выстрелом. Счет 4-7. 113 й на гуселе Третий. Третий противник. Ну что, теперь за мультикоры. Эх, его бы загуслить сейчас. Ну, здесь есть другой противник, кого можно пострелять. Оп. И лопнул форму. А в живых остается уже всего три. Три игрока из команды. Стерва, ну и то, который просто в углу сидит все спокойно. Ну 113. Здесь погоня за Мантикорой. 8-13. Все. Осталась одна стерва на правом фланге. Все-таки не смог Мантикор удрать. Спешила, да? <с -соузнику> К союзнику укрыться. Но не успел. Ну что, теперь тут со 110 м надо как-то разбираться. Ну, стерва там отбивается. Уничтожил 60 ТП. Вдвоем против пятерых. Учитывая, что из этих пятерых еще две это арта. А, ну все. Союзник сдулся. Промахивается 110-й. Ну что, гуслить, гуслить. С гусли он уже никак не слезет. Он ремку истратил. Шансов у него никаких. Ну только арта может здесь как-то помешать. Ну хотя сюда, возможно, и прострелов просто нет. Учитывая быструю перезарядку 907-го... 110-му здесь ничто и никто не поможет. Другие противники далеко. Можно, да, и с другой стороны гусалю снять. 907-й все таки наверное, думает. Вдруг, вдруг кто-то приедет. Ну, не, не должны. Слишком далеко находится. из 4-й и вхожки. 155-й. Теперь отсветиться и вперед на новые подвиги. А, жалко непонятно, сколько там прочности осталось у противников. Далеко они находились. Поэтому, я думаю, информация неточная. Показывает, что они с полным запасом прочности. Ну, Фош-то возможно. Они а, не, у Фоша там на два выстрела. Нет, пробития. Ну что ж, придется обратно возвращаться. На один. Теперь на один снаряд Фош остался, там прочность. Ну и с четвертой тоже уже, по идее, должен подтянуться. Он не самый медленный танк. Минус Фош. В ответ он смог только сбить гусеницу. Летит чемодан. 9 единиц Урона. Вообще ни о чем. Ну теперь главное разобраться с ИС-4. Советский тяжелый танк против советского среднего танка. Где-то он подзадержался. Блин, ну, я думаю, рассчитывать на то, что он перевернулся не стоит, а вот на то, что он мог, <coughs> игрок, в смысле, отойти от компа, всякое бывает. Потому что, учитывая время, сколько у него было, он уже давно должен был подтянуться. Тут 907 седьмой ищет, ищет, а найти не может никак. Где-то он потерялся. Вот он. Наконец-то. Нет, он не спит. Здесь удачно то, что удалось его засветить, при этом сам игрок в засвет не попадает. Это дает небольшое сейчас преимущество. Из 4 не знает, с какой стороны ожидать. А 907 знает, вот, пожалуйста. Эх, и не удается пробить. Танкует в ответ. пробитие. На этот раз из 4 огрызается, но у 907-го гораздо больше прочности и намного быстрее перезарядка. Поэтому сейчас уже ну, из-за тут не было шансов на открытой местности. Да, если куда-то поджаться там, ромбиком встать. А тут в чисто поле спокойно, да, закрутил, объехал там, выстрелил. Пробил, готов. Ну что ж, теперь на поиске арты. Пять снарядов, кстати, остается всего лишь у 907-го, но этого, я думаю, более чем достаточно. Даже один раз можно промахнуться. Четыре золотых и один фугасный. Первая арта обнаружена и благополучно уничтожена. Уже восьмой. На счету 907-го. Ну что, вторую арту теперь осталось только обнаружить. 4 минуты 20 секунд до конца боя. Карта небольшая, 907 седьмой. Достаточно быстрый танк, так что проблем с этим возникнуть не должно. Надо в первую очередь да, проверить базу, потому что торта могла просто стоять на месте и никуда ей не поехать. 907-й фугас Ну, в надежде на то, что удастся Взять вот эту медаль, куда уничтожить Последнего противника, последним снарядом Это я уже вижу не впервой Когда игроки специально. Ну, тут ладно, тут надо было всего один фугасный снаряд потратить А бывает там и По 10 и больше снарядов подстреливает. Такая расточительность Просто ради красивой после боевой ста После да, статистики вот этой ну, может там, да, за это то, что за медальки еще побольше опыта насыпет. А чем больше опыта, тем больше, да, шансов взять того же мастера. Но тут, я думаю, уже достаточно. Еще один выстрел. И, да, все сделано четко. 9 уничтоженных, урон, ну, около 9000. Всем спасибо за внимание, не забываем, подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.